Всем привет, это канал пожарный порох. Недавно мне попал в руки самоспасатель Шанс Е. Вот, вот он, вот такой вот. Самоспасатель Шанс производства ООО НПК шким защитам. Хотел бы показать, что это, как он работает и для чего он нужен. Данными устройствами обеспечены сотрудники учреждений с ночным перебыванием для обеспечение эвакуации детей и взрослых, например, детские дома или дома престарелых. Это устройство служит для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов, горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожаров, а также других опасных химических веществ. Время защитного действия не менее 30 минут. Этого должно хватить, чтобы произвести эвакуацию и покинуть задымленное помещение. Вот здесь появятся основные характеристики и цифры. Все подробные характеристики и цифры вы найдете в описании к видео. У нас есть э, защитный чехол с люминесцентными вставками. Вот они вот здесь. Открываем. В нем есть вакуумная упаковка. Разрываем Перед нами самоспасатель В форме маски С двумя фильтрами эластичный воротник и регулирующий тесьмой. Вот здесь они регулируются, получается. Сделано все, в принципе, очень даже неплохо. Из качественных материалов Кстати, на чехле была инструкция. Давайте пройдемся по инструкции. Разорвите пакет, по месту насечки сделано. Вставьте руки внутрь и растяните капюшон. даже интересная вещь все после одевания получается нужно все волосы поправить заправить все вовнутрь чтобы плотно маска прилегала резинка которая снизу получается она должна подтянуться вот эти регулирующие подтягивается ну, заправляются волосы чтобы не было подсоса воздуха. Как вы слышали, выдыхание происходит. То есть, фильтрация вроде как есть. Возможности проверить ее в полевых условиях нету, конечно. Но вот такая вот маска. Вот такой вот интересный аппарат для организации эвакуации и самоспасения, который может спасти вам жизнь. Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких. Если вам было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть видео. Буду стараться делать видео чаще. И да, я помню о видео, которые я обещал. Все, всем пока.